привет people извините что затянул с новым выпуском но сейчас я по крайней мере созрел его сделать. но по крайней мере надеюсь что вам это понравится и вы поймете то о чем я говорю второй части сексуальной совместимости вы так и не захотели тогда продолжим деликатную тему о совместимости немного в другом брусе. Сегодня давайте поговорим о физической совместимости партнеров один из немаловажных факторов для партнеров в отношениях. Но скажу сразу, физическая совместимость очень тесно связана с сексуальной, о которой я говорил в предыдущем выпуске. Ну что, погнали? Начнем, наверное, с пестиков и тычинок. Да, и правда деликатная тема. Тут напрашивается разговор о размерах мужского достоинства и глубине женского. Если обратиться к женскому населению, то они скажут – размер имеет значение, другие – что не имеет значения. Главное – умение. Хотя мужики скажут также, что размеры и глубина тоже по-своему важна, другие скажут – важность ничтожна. Ну, знаете, давайте попробую я вам это пояснить. Видите ли, у каждого человека строение тела разное. Новость, да? Поэтому для удовлетворения партнера важно, чтобы размеры достоинств подходили под среднестатистические. Давайте обратимся к статистике. Если у девушки немного растянуто внутри, а это по статистике, знаете, глубина от 18 до 22,8 сантиметров. А диаметр 6,35 и 7,5 сантиметров, получается, ну, в этом диапазоне. Конечно же, мужчина с размерами 10-15 сантиметров не сможет ее удовлетворить. Ей, конечно, нужен ну, большой аппарат. Ну а если у среднестатистической девушки размеры по, стати... по статистике в обычном состоянии, ну, там глубина 9 10 сантиметров а диаметр э, менее двух с половиной сантиметров и получается так в возбужденном состоянии глубина 12 от 12 ,7 до 15 см, сантиметров диаметр 2 и 8 до 6 сантиметров а у среднестатистического парня стояк от 10 до 17 сантиметров то они тогда Найдут способы, как доставить удов удовольствие друг другу. Да, people? не забудьте поставить лайк этому видео и оставляйте комменты. Если, например, ты гость, значит не забудь подписаться на мой канал, если ты по какой-то причине не подписан. И не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Не забывайте про инстахлам и телеграм. Там я делюсь новостями о канале. Провожу опросы, ну и выкладываю фотки, как и все. Ссылочки, как всегда, в описании. А мы продолжаем. Знаете, многие заморачиваются из-за того, что размер главное. Да как так, блядь? Ну вот не знаю. Да, многие не могут похвастаться там большими размерами. Но видите, большие размеры – это аномалия. Получается, то есть в основном по статистике именно средняя длина у парня – 10, от 10 до 17 сантиметров то есть в стоячем положении стоячем положении стоячем положении и парни начинают загоняться и просто-напросто начинают комплексовать из-за этого и боятся просто-напросто познакомиться с девчонками А девушки заморачиваются, что у нее маленькая или парень загоняется, по крайней мере Люди начинают впадать из-за этого в депрессию И у них возникают большие комплексы, что у девушки, что у парня Что иной раз у парней может появиться половая дисфункция Не на физическом плане, а на психологическом то есть это, получается, не будет стоять из-за того, что парень переживает, что у него ни, ни хрена не получится. А девушки побоятся подпустить или будут вообще зажаты в постель. Попробую пояснить, почему у парней, например, вот так вот развивается психологически. Ну, так, как, так его вообще может возбуждать порно или картинки с обнаженными девушками. И все стоять будет прекрасно. А если дойдет до дела с девушкой, то он, ну, вообще хрень даже пошевелится этот, ну, червячок. У наших у наших братьев хорошо конечно если встретится девушка понимающая а если нет вот и возникает тогда подобный момент кстати парни на этот счет вот реально ну не заморачивайтесь ну реально я не знаю почему но по крайней мере не надо из-за этого загонять загонять себя нет я знаю все таки почему потому что это влияет полностью на ваше физическое состояние, а этого делать не стоит. В остальном физическая совместимость заключается в симпатии. То есть все, что касается тела партнера, запах тела, улыбка, глаза. Одними словами, вы не прочь с этим человеком быть раздетым. Но ну, а если возникают какие-то недомовки, то тут вступает в роль уже сексуальная, конечно же, совместимость, так как некоторые моменты можно разрешить с помощью понимания, компромиссов и общения с партнерами Почему же важна все-таки сексуальная совместимость? Важно иной раз умение партнеров в сексе. Конечно, если вы пара, то решение можно найти. А если это первый секс именно с этим человеком и вы не успели поговорить на эту тему, тогда вот небольшой совет. Запомните, девушкам для того, чтобы получить возбуждение, нужно немножко больше времени, чем парню. Кроме того, она нуждается в стимуляции эрогенных зон, словах любви и так далее. Чтобы избежать такого несоответствия в интимной сфере, если парень будет, будет заботиться о девушке и о ее интересах, будьте альтруистами. И помните, чем приятнее в постели вашей девушке, тем больше получится удовольствие и вы. Для девушки возникновение полового влечения зависит от многих факторов. Внешние обстоятельства, свет, шум, самочувствие и, наконец, атмосфера. У девушек и оргазм длится дольше, чем у нас. У парней немного проще, и оргазм быстрее, и может быть тоже ярким. Но диапазон дозволенных ласк больше, чем у девчонок. То есть мы можем себе позволить, там, ну не знаю, мы любим там минет, мы любим тоже какие-то вот ласки, тоже не меньше, не меньше девчонки. И не надо забывать о петинге, то есть о ласках. Ведь доставить удовольствие и довести до оргазма девушку можно не только половым органам. Мужики, а вы думали то, только им? Нет. А по крайней мере ласками, прикосновениями и подобными способами. Не так ли? Что хотел сказать в конце? Когда я готовился к этому выпуску, то спросил некоторых девушек, важен ли размер. Вот знаете, вот как один ответил. Главное ⁇ умение, компромисс и фантазия. Конечно, есть моменты, когда люди могут быть физически несовместимы. Если вопрос касается половых признаков, например, у него Большой, а у нее маленькая Или наоборот, у нее большая, а у нее У него, точнее, маленький То есть, когда физиология против вас Хотя даже в таких случаях иногда можно найти решение Но только иногда Если подойти к этому с умом и пониманием Ну, а если вы любите вообще друг друга То вы горы свернете Конечно, тема это очень обширная. Я рассказал не все, но постарался хотя бы сжато рассказать об этом. Как было сказано в одном из выпусков, не трахайте мозг, трахайте друг друга. С вами был Алекс Ген. Пока!